Всем привет, с вами Макс Риск. Это канал Риск Старт зуба зубом Сейчас я научу вас, как играть за моли. Все не знают, как играть за моли. Ну как они все. Все, же знают, но некоторые не знают. Так, ежедневная рекламка он. 1700, 1400. Как по мне, оно подорожало. 1400 отняли. 1900, 1400. Там 1700. Вот, блин, вот. Наоборот, сидел. нужно акцию делать. И не увеличивать акцию зачем в общем, перед началом ролика подпишись на канал поставь лайк это мой второй аккаун аккаунт я могу его раздать именно тебе так что напиши в комментариях хочу аккаунт я никогда не там ответил но не что-то не отвечает так что у вас есть еще время все таки потом будут еще аккаунты так вот выпад выпадает баг если вам это не устраивает то прямо сейчас подпишись о события пособираются события билетики это не основной канал аккаунт. В общем, давай У тебя упадает баг еще два раза баг. Смотри, у тебя скролл баг выпадет Да, дальше хочу. Ну уже три часа. Так вот, прям сейчас подпишись на канал, поставь лайк. У тебя упадает баг. И кстати, у тебя три раза выпадает баг. Все видео на баге. Так, у нас тут как видите ничего нету. Возможно, вы смотрите роликом пару месяцев вперед там 34 то там уже под добавляли там ряд через там месяц будет обновок какая-то, мне интересно все-все-все чувак я заяц но ну, в общем как нужно тут играть в общем мы должны тут собирать это все и не биться пока мисс пока мы не соберем хоть все золотые или серебряные вот видите видите знамя охота идет, он убил летающую мышь, блин я буду собирать все тихо-тихо видите куча игроков мы не используем это прыжочек, потому что если мы используем тут будет соперник кто будет соперник тут будем нажимаем сюда прыжочек. там соперник в общем пока что тут никого нету тогда можно вот первый совет второй совет пошел третий совет пошел пока что идет советы на автомате у меня О -о -о -о, смотри так все все все понял два красавчика если вот я большой не собрал нет спасибо, так мы только ускоряемся, по-моему, да, ух ты, отступаем, отступаем, мы не можем биться, потому что у нас нет всех комплектов, во-первых, во-вторых, у нас нет золотых, вот все, это знак, мы должны хоть быть покруче, так, можно тут пофакашить, точнее, поубивать немножко, если он там афыкашит, то да, можно, везет, конечно, у некоторых не бывает такое, у нас бывает, В общем, бить бочку, чувак, давай, давай, мышь летающая, я знаю, что летающая мышь вам не подойдет, но у нас Нам нужно это все сделать. Так, давай, бам. Отступаем. Протролим Тр этого. Потому что он одинаково, каким мы. Так, чтобы все норм Так, а лисенка лучше избегать. Почему так Никса? Почему так? Потому что лисенка быстрый. И вас легко поймает. Видите, видите, агрессируется. Потому что он ненавидит нас. Ну, все никсы дерзкие. Так что бежим. Сюда вот. Так, никого тут нету. Прячемся. ходим Также сюда уходим. Блин, там уже хайна Брюкса нападает. Чего именно на нас? Я понял, я понял Брюкс. В общем, отступаем. Почему так Потому что они слишком уж сильны. Ну что, Брюкс, не ходи за мной. Не ну, ходи. Он еще одна бочком. Бах. Ага. Лег. вот видите, все за мной ходят. Почему так? Потому что я ЮТ. Во-первых, во-вторых, я кенгеру и самый слаб из всех этих персонажей. Поэтому бегите, кидайте бомбочки, а потом уже когда они там будут фкш, когда-нибудь слабеньким, то кидайте -то эти штучки. Копье. Это ближнем боя и дровичок. Все, гайд рабочим хайд. Рекомендую. Я так могу писти на 2к. Даже на 2к. но это, конечно, нереально. Карта сужается. Все, прячемся здесь. Я Не, ну конечно можно идти, идти, собирать. мы уже пособирали золотой, золотой, бронзовый. Но где серебряный. Вообще нас тут палит один чувак. <coughs> Зачем ты палишь, а? Э, джин там, э, тащим уже. Зачем? Ну ладно, давай-ка. Ну что, генгру затащит? Как думаете? Топ 5 занимаем. О, как нужно играть. Вообще это рабочий. Рекомендую так. Тут нас поджидает один чувак, так взрываем его там еще раз взрываем потому что током можно не экономить так так ⁇ -мо ⁇ у нас заметил черт <с> блин уходи нет уже нет все все все я знаю что вы любите мне убирать ну все друзья нас вырубили заяц сидеть сюда уже Зайц Вонтаун Беги-беги-беги, Зайка Все, все, все, блин, блин, не врубаю. Не-не-не, давай его. О, хоть топ-2 за ним Так, все, ну, все, спасибо за просмотр. С вами был Макс рис Короткий видеоролик. Хэштег там 4 в 5 до бесконечности. Топ-2 хоть займете. Чем-то пойдет, да? Совластны? Пока.